Польше вводят новые правила дорожного движения для электросамокатов. В стране началось тестирование ковидных паспортов. Польши предложили ввести комендантский час и ограничить передвижение для невакцинированных людей. Польское правительство запустило кампанию, агитирующую вакцинироваться от коронавируса. Ослабление ограничений в Польше. Маски на улице больше не нужны. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами, Нисирой Екатерина, и это новости InPolland. Мы начинаем. Последнее постановление правительства отменило обязанность прикрывать рот и нос на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции в полтора метра. Однако их все равно придется носить в магазинах, на рынках, в общественном транспорте, на рабочих местах, если работодатель не решит иначе. Так жители Врослова провели выходные, гуляя по улицам города. Также состоялось открытие террасы ресторанов и кафе. Центр города был переполнен желающими хорошо провести время. У многих ресторанов гостям приходилось стоять в очереди и ожидать свободного места более часа. Напомним, что возможность передвижения без маски на открытом пространстве действует только до 5 июня 2021 года. Польша тестирует ковидные паспорта, после чего примет решение – вводить их или нет.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 Выпуск наших новостей подошел к концу. Смотрите нас каждую среду, чтобы оставаться в курсе самых актуальных событий Польши. Всего вам доброго! Увидимся через неделю!